Хотим передать привет всем участникам соревнований Открытого чемпионата России, России да? По И водочному таково. слету Слет водникам Вот это здорово Здравствуйте Можно вас чуть-чуть поснимать? Обязательно Здравствуйте товарищи, Сегодня Год как он умер. А -а -а. Здесь он всегда стоял. Mm. Самый знаменитый фотограф здесь Аницкий. Вот. Ну, вот это все он раздает сейчас. Уже можно смотреть. Вот прошлогодний Аницкий мосты, можно посмотреть. А, это вот. вот его фотография. Это его все фотографии. И тут еще он там. А вот как раз палатка и, в этом месте стояла, да. да. А он тут есть на этих фотографиях, да? Да, да, да. да. Фотографии... Не, не, не с гитарой, не с гитарой да, он? Нет, нет. нет. Он не будет. Mm. Ну, получается... Понятно. Начало сегодня в 12 будет, да? Уже, там началось. Уже началось, да? Потом придете. Подойдем. Спасибо вам большое. И раньше были. 68-й год, Кавказ. 74 й год какие-то эмблемы вообще. на, на нескольких масштабах. Вот, не стоит, Вот, не что. Ну, стоит, не Вот, не стоит, не стоит, не Вот, не стоит, не Сейчас мы выходим на поляну В принципе, основной народ тусуется здесь Соревнования в самом разгаре стране тоже люди стоят вот я я ее